Всем привет, мои дорогие друзья, с вами, как всегда, я Саша, и сегодня я расскажу вам о модах, которые добавят новые измерения в Майнкрафт. Ну что, не буду задерживать, поехали! Пятое место. Good Night Sleep. Модификация добавит два новых измерения. Хороший сон и кошмар. Попасть в них можно поспав на соответствующей кровати, которые откроют откроет вам уникальные миры с мобами, блоками и материалами. Четвертое место. Dimensional World. С этим модом вы получите абсолютно новое измерение, которое позволит вам отыскать очень большое количество шахт и пещер. Вы сможете добывать различные ресурсы с большей скоростью по сравнению с обычным миром. Чтобы попасть в новый мир, вам нужно создать специальный портал из новых блоков. Третье место. The Bitwin Lands. Этот мод добавит в игру новое измерение. Between Lands. Темное мистическое болото, кишащее враждебными существами. В этом мире вы научитесь выживать в более суровых условиях. Никакой пощады. Монстры. Опасность, поджидающая на каждом шагу. Загадки. В этом царстве нет ни дня, ни ночи. Предметы, которые помогали нам выжить раньше, здесь просто бесполезны. Данная модификация очень тщательно проработана, от звуков живности мурашки по коже. Вас ожидают здесь новые боссы, новые существа и мерзкие монстры. Также будут происходить сверхъестественные явления. Второе место. The Easer 2. Модификация добавляет наш мир альтернативу аду. Рай. Само измерение безумно красивое и находится в облаках, состоит из парящих островов. Измерение содержит множество биомов и уникальных структур. В раю водится довольно много мобов, дружелюбных, нейтральных и даже агрессивных. Мод добавляет множество инструментов, оружия и броню из новых материалов. Также мод добавляет бижутерию, для которой отведен новый инвентарь. По всему миру вы будете натыкаться на таинственные постройки. Зайдя в них, начинаются настоящие приключения, сражения с боссами и многое другое. Первое место The Twilight Forest. Это глобальная модификация, добавляющая новое измерение сумеречный лес. Он огромен, как и обычный мир, и почти весь покрыт деревьями. Этот мир более загадочен и фантастичен. Здесь постоянно темно, что придает этому миру темную атмосферу. В этом измерении можно встретить мифических боссов, таких как Лич, Нага или Гидра. Также по всему измерению можно встретить разные данжи и сокровищницы. Ну а на этом моменте я с вами прощаюсь, И если вам понравилось это видео, то обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайк на это видео, поделитесь им со своими друзьями. Ну а с вами был я, Сашари. всем удачи, всем пока.